Добрый день, с вами Дмитрий Рудых, в этом видео поговорим об основаниях получения земельных участков без торгов, то есть без участия в аукционе. По данной теме я недавно опубликовал на своем блоге порядка пяти статей, в которых описал все основания, с помощью которых землю можно получить без торгов. В каждой из этих отдельных статей я расписал, как получить землю в безвозмездное пользование, как купить земельный участок без торгов, как получить землю бесплатно, либо в аренду, либо получить землю в постоянное бессрочное пользование. То есть всего получилось 5 направлений, и все эти 5 направлений в совокупности дают 53 основания, по которым землю можно получить, не участвуя в аукционе. Поскольку материал получился достаточно объемный, его следовало систематизировать, для этого я и сделал данную интерактивную карту, в которую включил все основания и направления для получения земельного участка без торгов. Если вы смотрите данное видео на YouTube, то рядом с видео найдете ссылку на данную интерактивную карту, которая опубликована на моем блоге. Итак, карту увидите перед собой. Для того, чтобы увеличивать или уменьшать масштаб, нужно удерживать клавишу Ctrl колесиком на мышке приближать, либо наоборот удалять масштаб данной карты. Если кликнуть левой кнопкой мыши и удерживать клавишу, то данную карту можно соответственно перемещать и просматривать все ее содержимое. Давайте например посмотрим какие есть основания для продажи земельного участка без торгов. Приблизим карту и увидим что у нас есть 10 оснований с помощью которых земельный участок можно купить не участвуя в аукционе. Все они перечислены здесь. Помимо самого наименования основания, каждому основанию я указал первоисточник, то есть ссылку на пункт и статью Земельного кодекса, в котором соответственно данное основание закреплено. При наведении на любое основание появляется указательный палец. Это значит, что кликнув по, данной, по данному основанию, вы сможете перейти именно в ту часть статьи, в которой говорится, детально описывается данное основание для приобретения земельного участка данным способом. Таким образом, просматривая все основания и изучая детальное описание в тексте статьи, можно подобрать для себя самый оптимальный способ приобретения земли, не участвуя в земельных аукционах. Для практической реализации своих целей по получению земли вы можете использовать, соответственно, пошаговые инструкции, которые написаны к отдельным основаниям. В частности, есть видеоинструкция, каким образом находить земельные участки, составлять схемы, и пошаговые инструкции, как получить земельный участок. Вы, соответственно, кликнув по данным ссылкам, можете перейти на материал, в котором детально описываются данные видеоинструкции. Вот таким образом, просматривая все основания и способы получения земли, в частности, вот по бесплатному получению земли есть 9 оснований, их также можно просмотреть и перейти по ссылкам, посмотреть более внимательно, изучить эти способы получения земли. То же самое касается аренды земли, Про описано 16 оснований. И не менее интересный вариант получения земли ⁇ это предоставление земли в безвозмездное пользование. Оно представлено 14 основаниями, каждая из которых также можно просмотреть и по... С интерактивной ссылки перейти на ту часть статьи, где детально описано соответствующее основание, как способ получения земли без торгов. Вот таким образом, используя данный инструмент, можно либо найти основание, которое, по которому вы хотите и желаете получить землю, либо систематизировать свои представления о том, какие, в принципе, есть возможности для получения земельного участка в 2017 году, не участвуя в земельных аукционах. Надеюсь, данный инструмент будет для вас полезен. У меня на этом все. Желаю всем отличного дня и увидимся в следующем видео.